Что там еще? А, это вот. Алло? Ты какого хрена трубку не берешь? Я занят. Я альтернативу ищу. А ты какого хрена раньше времени звонишь? 50 тысяч лет еще не прошло, или у меня часы отстают. Да нет, просто у меня тут очень важная информация. Это мои наблюдения за органиками в этом цикле. А, ну и что же из себя представляют новые цивилизации? А -а -а. Да как тебе сказать? Что? Все настолько неоднозначно? Ты даже не представляешь, насколько. Смотри, одна из самых мощных рас, синекожей женщины, чье влияние целиком и полностью основано на трех аспектах могущества. Технология, биотика и политика. Знаю. Не угадал. Сиськи, жопы, отголоски твоих любимчиков. Объясни мне, какого хрена британские технологии все еще валяются тут и там. Ты же сам сказал, что позаботился об этом. Э, да как так-то? Повиси, пожалуйста, на линии, я скоро. Давай только быстрее, тут грабительский роуминг, ага. Ослы, я же приказал вам уничтожить все британские технологии. Чё ты орёшь? Я гигантский жук, какой с меня спрос? Турдом. Алло, ты еще тут? Ага. Ладно, а есть там кто-нибудь, чьи технологии не основаны на округлостях? Есть. Кварианцы. Самые технологически развитые цивилизации органик. О, так вот, может быть, они нам и помогут? Не думаю, что это хорошая идея. Они забрели слуг, которые выперли их с родной планеты, и с тех пор эти болваны уже несколько столетий бомжуют по галактике. Вот и подумай, какую альтернативу они нам найдут. Да эта альтернатива нас потом с Блечного Пути днями погонит. Точно. А эти слуги, они ведь синтетики? Да, самые ленивые синтетики всех, что я видел. Сидят за Уалью Перси ничего не делают, только изредка вылезают под страны, чтобы в шутаны дубов понагибать, пока не забанят. И еще они летают на кораблях, похожих на кузнечиков, в которых даже окон нет, представляешь? Но последние не страшны, они сами на кальмар похожи. Ладно, а есть там еще какие-нибудь расы? А, ну да, есть лорианцы. Их технологии не такие, как у предыдущих. Мутировались ящерицы, теперь у них самая хитрожопая разведка в галактике. Во как! Наверное, могучие и выносливые. А, ну да. Срок жизни 40 лет конституция такая, что их ветром сдувает. Да что ж такое? Я ведь говорил, нужно было бандромеду улетать. Там такого бардака поди нет. Говорил же, да все уже поздно. Я недавно звонил бандромеду, там больше мест нет. Пока мы тут целепались, там уже Джордан не занят. Жордаан! Ну только подумай! Жалкий плагиат. профанация! Жордан такие Ладно, не бомби! Давай я тебе о других расах расскажу, раз уж позвонил. А что, это еще не все? Не все, есть еще волосы. А зачем нам волосы? Мы что решили стиль сменить? Да не волосы, а волосы. Алё, волосы, говорю. я ориты так в трубку, я понял. Волосы. Ну и что там эти волосы? Подают надежды или опять все плохо? Да как сказать, они и правда подают надежды. Опа, с этого момента поподробнее. И... До тех пор, пока их из скафандра не вытрясти. В таком случае они растекаются как медузы. Понятно. А кто-нибудь еще? Ханары? Эй, нет, хватит с меня этих идиотов. Сначала молились протааном, потом пришли на коллекционеров, так вскоре на меня выйдут. О, великий просветитель, укажи нам путь, веди нас. Мне что, заняться больше нечем. От этих медуз больше головной боли, чем пользы Пусть он лучше свой сериал про Абласту дальше снимает. А с таких пор у нас болит голова. Стоп. У нас вообще есть голова? Хороший вопрос. Не отвлекайся. Там есть еще кто-нибудь? Элкоры. Ну? «Баранки, вино «В каком смысле?» «В том смысле, что стальной лист в баранку согнут. Такие вот они сильные». «А генетический потенциал?» «Слушай, ну какой потенциал у безэмоциональных существ, уже десятый год пытающихся поставить Шекспира?» Турдом, «Кстати, они его таки поставили. Говорят, премьера уже через два года. Я уже билеты прикупил». «Пойдешь? Ее родствуй. Там еще кто-нибудь есть? Есть кроконы. Высокий технологический потенциал, Многообещающее генетическое разнообразие. О, вот с этой надо было начинать. Ну да, уничтожили собственную цивилизацию, сократили рождаемость до сотых долей от единицы, и теперь главный ресурс галактики для них это Кроганские бабы. Не, не пойти вот, бабам доверять нельзя, а тем, кто доверяет бабам, тем более. Это у меня моя жена научила перед разводом, когда забирала все мое имущество и в темный космос в одном панцире. Ммм, да, так тут еще по списку. Ага, есть еще яги, но они пока тупые. Есть какие-то птицы... Не, не надо, нам хватило проблем с птицами в прошлом цикле. Здесь искусственный интеллект летает по космосу, никак не может дом найти. Идеально, нам своих дураков мало. Ну да. А, вот есть еще треллы. Отличные ассасины, выносливые, умные. Но... Но генетический потенциал почти нулевой, не подходит. Это у Я же сказал, никаких птиц. Это не простые птицы, это очень хитрожопые птицы. Развитые, важны все такие. Моложе Азари, то место на нашей цитадели себе таки урвали. Давай-ка возьмем их на карандаш. Ладно. Это все? Да, это все. А хоть своих хранителей, назначай спасителями вселенной, ей-богу. А, не, погоди. Еще есть люди есть. Люди? Ну да, люди. высокий потенциал, но зато полный разброд и шатания. Нашли архивы твоих протежей, оторвались до ретранслятора. В вылетали буквально на тарантасах из деревянных досок. Но умудрились при этом дать леща хитрым турианцам прикупнуть саларианцев и соблазнить кучу азари. А сейчас они быстро набирают политический вес в галактике. Да и размножается как не знаю кто. И что ты о них думаешь? Думаю, доверимые в решение проблемы темной материи, они всю галактику разнесут и скажут, что так и было, и ведь им поверят. Дипломаты хреновые. Не страшно, мы их преобразуем, для и помнеют. Охотно верю. Знаешь, какой у них бестселлер недавно все рекорды побил? 50 оттенков серого, часть 12, на издание дополненное с голографическими картинками в 3D. Ох, ёлку. Я понимаю твое опасение, но посуди сам, какой у нас выбор? По-моему, лучше доверить спасение вселенной Азари. Но ну, не знаю, твои брата не очень хорошо о них отзывались. Вот потому и вымерли. Давай так, аккуратно. Ты слышишь, аккуратно намекни людям, что галактика в опасности, и только они ее могут спасти. Ладно, только аккуратно, чтобы не никаких лишних телодвижений. Я понял, я понял. Ну бывай. Кавил, здорово. Помнишь, ты работу искал? А что, есть что-то? Ага. Помнишь такого? Сурона Артуровича? Сарона Артериоса. Помню. Ну вот, мы решили дать турианцам шанс. Аккуратно свяжись с ними, разработайте вместе план по вербовке человечества. Только что без шума и крови. Говно вопрос, начальник, как два пальца. Алло. Аккуратно. Свяжись с турианцам и скажи ему, что надо бы с людьми разобраться. Только без шума и крови, лады? Вот и все. Тихо и без крови. Делов-то. Так будто мы тут все голодимы в кроводочек. Гиррант! Возьми несколько своих самых тихих ребят и наведи шороху в пространстве людей. Турианцев постарайся не трогать. Без крови? Конечно, без крови. Откуда у нас кровь? Пайл? Капитан? Собирай отряд лети людям и взорви там что-нибудь, только тихо. Если тихо не получится, быстро оттуда уматывай, боюсь на турианцев. Алло. Чего тебе? Чего-чего, поколымить хочешь? Хочу. Тогда проведи пиар-компанию среди людей. Скажи, что на вашем дреднауте открылся, ну, например, бесплатный курортный санаторий. Пригласи всех на борт, и пока не прохлаждается, собери генный материал. Понял? Алло! Алло! Толпа на мегафон Алло, пусть зараза. Щита надо вовремя оплячивать. Жлеб. Так. Мужики, хотите подзаработать? Хотим. Я так и думал. Тогда надо собрать генетический материал людей. С насилием или без? Не знаю, передать уж нас помехами. Давай как получится. Как закончите, доложите. Окай. Okay. Ну, чё встали? Пошли работать. Начнем с колоний. О, глядите, это Шепард. Где? Нам приказали срочно с ним связаться. Где тут канал связи включить? Какая кнопка? Это? <звёк> Алло, Шепард? Говорит капитан корабля коллекционеров. Вы выбраны в качестве спасителя галактики. Вам срочно необходимо спуститься на планету для ведения мирных переговоров. Алло. <звёк> <звёк> да что же у вас ничего не работает-то? Ну все, парни, с этого момента галактики пиздец.